Всем приветик! На 28 декабря, день, вторник, карта ночи. Карта ночи. Сейчас посмотрим, о чем вы будете думать ночью, какие сыны вам будут сниться, с какой темой. Кто-то, возможно, будет на работе. Какие мысли будут. Итак, вы будете думать о своем хобби. Надо учиться творчеству, науки, музыке. Вы будете думать о том, какие знания вам необходимы в вашей жизни. Всем пока!